Всем привет! Сегодня мы с вами разберем легендарную песню из репертуара группы «Руки вверх». Для наглядности я ее сыграю, а потом уже покажу, как и что играть. Погнали! Берем неполная аккорд АМ, играем пятую третью, третья, пятое, опять третья, Далее дергаем пятую и четвертую вместе, четвертое, пятое, четвертое. И переходим на второй такт. Значит, зажимается здесь на первом ладу и на третьем ладу четвертое. Играем шестая, четвертая вместе, четвертая, шестая, четвертая. И играется открытая пятая, четвертая. Четвертое, пятое и четвертое. В более быстром темпе это звучит так. Дальше идет как первый такт, один в один. После этого зажимаем на третьем ладу шестую, играем третью и шестую. И дальше идет у нас уже... Зажимаем аккорд для минор АМ, дергаем 4 струны, 5, 4, 3, 2. 2, открытая 2, поднимаем указательный пальц и возвращаемся на эту же ноту. Потом дергаем 5 бас и 3 раза 3 струну. Вот у нас получился первый дак такой. Далее мы остаемся на этом аккорде. На аккорде АМ играем 1, -ю, 5. -ю. Третья струна. Мизинец идет на третий лад, вторую струну. Дергаем вторую, третью. Далее с басом играется вторая. И опять идет у нас вторая открытая и третья. И получилось так. Далее мы ставим аккорд неполный. Д, М7. Играем четвертую, третью, вторую. Вторая опять идет. Открытая вторая, возврат на первый лад, вторую струну, еще раз в медленном темпе, четвертый бас и три раза третью струну играем. Далее идет аккорд Fmg7, то есть мы ставим только вот этот бас, играем четвертую первую вместе, затем третью, мизинец идет третья ла, вторая струна, дергается этим пальцем, опять же, первая струна играет обычно у нас палец А безымянный, это в правой руке, вторая струна палец М, третья палец И, это указательный, и басы играет у нас палец П большой. Если на одной струне идет две ноты, вы можете либо сыграть, например, вот на одной струне у нас идет две ноты, да, раз два, можно сыграть этим же пальцем, можно чередовать, как вам удобно. Но желательно, опять же, я говорю, что Третья сторона играет указательный палец, вторую играет средний и первую безымянный. Давайте продолжим далее. Значит, на этом месте мы играем так. Первая, четвертая, третья, вторая, зажатые на третьем ладу. Возврат на третью. Потом вторая, мизинец убираем. Опять третья и открытая. После этого у нас идет повтор всего того, что мы играли. Я просто сейчас проиграю, потому что до этого я уже как бы демонстрировал это все, да. То есть АМ аккорд. И вот здесь уже мы играем начало такой же. лесенка fmh 7 первая, четвертая, третья, вторая струна. Мизинец поднимаем, играем вторую, третью. И вот здесь можно сыграть, вот, то есть это х, прием называется pull-off. Сдергиваем. Можно, в принципе, сыграть так вот. То есть мы играем третий лад, мизинец на второй струне. И потом первый лад, вторая струна. Либо сдергиванием, как удобнее. Два варианта. Дальше идет у нас куплет. У нас всегда пойдет такой астенатный бас, перманентный, постоянный. И на фоне него пойдет мелодия. Здесь у нас зажимается первый аккорд ДМ, неполный. У нас получается как бы ДМ, но без указательного пальца. Играем пятый бас. Пятый, первая. Далее третий. Первый, пятый. Вторая. Первый, пятый. Потом первый палец идет, первый лад. Первый, пятый. И опять вторая. Вот мы сыграли этот такт Далее у нас в принципе такой же такт Но есть некая вариативность в конце Первая, пятая Третья Первая, пятая Вторая струна дергается Первая, пятая Первый лад, первая струна И потом первое, пятая вместе И возврат сюда, опять на эту струну В быстром темпе звучит это так Дальше я у меня остается этот же аккорд, неполный ДМ, без указательного пальца. Я дергаю вторую, четвертую, третья, дальше опять вторая, четвертая, вторая, вторая опять с четвертым басом, опять четвертая, вторая и опять вторая. Тут фактически всегда вот дергается вторая струна, она остается на месте. Дальше, смотрите, у нас аккорд Fmatch 7, вот такой аккорд. Но опять же, я беру без указательного пальца, мне указательный палец здесь не нужен. То есть я здесь зажимаю мизинец на первой струне, четвертую, первую. И потом указательный я ставлю на первый лад, первую струну. Звучит это все так, первая, четвертая, потом Убираем мизинец, дергаем первый лад. Первая струна. Играется бас. Четвертый. Первая. Открытая. Бас. Третья. И вот мизинец идет втор... на третий лад, вторую струну. И потом третья. В быстром темпе у нас это звучит так. То есть это вот ДМ в целом виде, да? Всё, мы это сыграли и дальше идет у нас припев припев в принципе я объяснял уже как играется но я теперь покажу с глушением как играется щелчок смотрите ребят на третий звук это открытая вторая вот я сыграл да я объясню сейчас технологию производства звука Каким образом идет щелчок? За счет соприкосновения ногтя, указательного пальца со струной и разворота кисти. То есть щелчок идет за счет того, что я вот разворачиваю кисть и соприкасаюсь с басовыми струнами. Первый так таем. И вот когда идет открытая струна, мы высекаем вторую струну и разворачиваем кисть быстро. То есть мы всегда привыкли звуки брать как бы с щипком, а в фингерстайле после щелчка идет вот такой эффект. Указательный палец вверх идет. То есть самое главное отработать этот щелчок и движение в обратном направлении. Это самое сложное бывает для начинающих гитаристов, но потом, когда уже вы наработаете эту технику, будет достаточно легко все играть. Советую оставить один звук, зажатый на втором ладу третьей струны, то есть взять аккорд АМ и просто поиграть на аккорде АМ третью струну. То есть мы играем щелчок и палец идет вверх. Сначала палец идет вниз, ударяя ногтем по струне. Далее палец идет вверх. Щелчок и потом... На третьей ноте, открытой струне, мы играем щелчок. Потом указательный палец идет вверх. Вот я его как бы вот так цепляю. Ставится, то есть этот звук, звук до. Первый лад, вторая струна. Далее идет бас. Третья струна. Потом опять идет этот щелчок. И идет удар вверх указательным пальцем. Далее играем первую, пятую. Опять щелчок на второй струне. Мы зажимаем мизинцем. Третий лад, вторая струна. Идет щелчок на вторую струну. Далее, после этого мы играем указательный палец третью струну. Далее с басом идет вторая струна. С пятой – третья. И уже на открытой струне опять играем этот щелчок. И палец опять идет вверх. Как обычно, после щелчка палец идет указательный вверх. Вот это движение. Цепляем третью струну. И дальше ставим вот такой аккорд, первый лад и на втором ладу мы зажимаем да, вот эту нотку. Здесь играется у нас одновременно четвертая, третья, вторая, опять идет вторая, идет щелчок на второй струне, потом дергается, защипывается вторая, четвертый бас, третья, опять щелчок идет, указательный палец, то есть высекает по струне, кисть соприкасается. Дергаем третью струну Дальше мы ставим вот такую лесенку Аккорд Fm7 Первая, четвертая Третья Играется по второй струне Третья Четвертая, вторая И открытая Опять же щелчком И третья И в конце аккорд F